так выглядят 600 тысяч рублей, которые я смогла заработать с помощью сервиса оказания медицинских услуг. Разумеется, конечно же, здесь далеко не вся сумма, потому что, как вы понимаете, я не только зарабатываю деньги, но также их отлично еще и трачу. Если вы хотите тоже держать такую сумму в руках, то не жалейте, а приобретайте мое руководство. Но приобретайте его, пожалуйста, на моем сайте по той цене, которая указана на нем. Убедительно вас прошу, тщательно подумайте и примите взвешенное решение, так как именно сегодня вы, наверное, имеете единственный шанс прекратить скупать дешевые курсы, которые напичканы, к сожалению, бесполезной информацией, и получить грамотное пошаговое руководство вместе с моей личной помощью и подключиться к сервису. Уже через пару часов вы сможете зарабатывать свои первые деньги. А дальше, дальше все будет полностью автоматично. Вы сможете заниматься своими ежедневными делами и в это время получать свои деньги на кошельки и банковские карты. Друзья, прошу вас обратить внимание, что я открыла приложение онлайн-сбербанк на своем телефоне. И сейчас вам покажу заработок за последнее время. В июне прошлого года заработала более 170 тысяч рублей, как вы видите. В июле немножко меньше 104 тысячи рублей, но согласитесь, также неплохо, так как сервис делает всю работу за меня. В августе вот смотрим 103 тысячи фактически, как и в прошлом месяце. Хочу сказать, что видео это я записываю онлайн, поэтому поделать его невозможно. Показываю вам сентябрь, 78 тысяч рублей. Немножко меньше, чем до этого, но все же неплохо, так как была очень сильно загружена и на сервис фактически не заходила. В октябре, как вы видите, тоже 86 тысяч рублей. Также меня очень радовали эти заработки. Ноябрь уже лучше, 173 тысячи рублей, очень приятно получать. Такие деньги за час работы в день. А в декабре, как вы видите, уже 101 тысяча рублей. Сейчас я продемонстрирую вам, как работает сервис по оказанию медуслуг, на котором я зарабатываю уже второй год. Давайте посмотрим сегодняшнюю дату и время. Смотрим, Сегодня у нас 12 января 2016 года и время 13 часов практически вот 27 минут. Давайте посмотрим на баланс. Вот у нас в статистике заработано 240 рублей на сейчас. Предлагаю вернуться через час и посмотреть, как изменится наш баланс за это время. Вот мы вернулись. Давайте мы посмотрим, какая сейчас у нас дата и время. Так, 12 число как и было, время на час уже больше 14 часов 34 минуты. Давайте обновим баланс и посмотрим на нашу статистику. Вот, смотрите, сумма уже 360 рублей, то есть это на 120 рублей больше, чем было час назад. Давайте проследим еще один час и снова же обновим статистику, посмотрим, как наша сумма изменится. Итак, у нас снова 12 число, 15 часов 31 минута по Москве, то есть на час больше. Пробуем обновить нашу статистику. Итак, смотрим 480 рублей. То есть опять же это на 120 рублей, чем было больше, чем было час назад. Итак, смотрим, у нас 12 число, 15 часов 32 минуты, мы вернемся ближе к вечеру, к полуночи и посмотрим, как изменится наша сумма за этот период. Пока у нас по статистике 480 рублей, вернулись мы и смотрим 12 число, 22 часа по Москве, 47 минут. Давайте проверим баланс. И посмотрим, как выросла наша сумма. Обновляем. Угу. Да, вот. И получается 6870 рублей у нас получилось на данный момент. То есть за день это около 6500 рублей прироста. И я фактически ничего не делаю. Просто... Подождите и уходите с пустыми руками.